Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео посвящено прокси. Что такое прокси для тех, кто не знает, как использовать прокси правильно. И расскажу, где сейчас я покупаю прокси, качественные и за очень разумные деньги. Смотрите ролик до конца. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, Я все читаю и обязательно вам отвечу. Ролик, возможно, получится достаточно длинным в моем стиле, поэтому в описании ролика будет подробный тайминг. Смотрите те вопросы, которые именно вас интересуют. Итак, что такое прокси? покупая прокси вы покупаете новый адрес для своего компьютера и после того как вы пропишете прокси в настройках вы будете работать именно с этого купленного или полученного а, вами айпи адреса на сайте 2ip вы всегда можете проверить с какого адреса вы работаете если купленный вами прокси качественный вы даже и не заметите что вы работаете через прокси скорость загрузки страниц будет абсолютно такой же как при работе через ваш обычный стандартный ip адрес но если прокси будет глючный или лагающий то вы это сразу заметите то есть странички будут значительно дольше загружаться либо вообще не будут загружаться вы будете видеть сообщение об ошибке невозможно отобразить страницу это говорит о том что купленный вами прокси некачественный либо вы допустили какую-то ошибку в настройках Купленные прокси желательно проверять сразу же в первый день, потому что большинство продавцов дают возможность первые 24 часа бесплатно вам поменять прокси, которые вам каким-то причинам не понравились. Если вы покупаете небольшое количество прокси, то проверку можно сделать и руками, то есть по очереди прописывая их в настройках и проверяя скорость открытия каких-то сайтов, например. Если покупаете большую партию прокси, то есть специальные сервисы, либо специальные программы, которые позволяют проверить вам ваши купленные прокси. Они называются прокси-чекер. Я проверяю в Xenoposter, там есть специальный инструмент для проверки купленных прокси. Каждый прокси – это какой-то конкретный IP-адрес, с которого вы работаете. Куда же прописываются эти прокси? Если прокси вы... Прописываете в настройках Internet Explorer, открываете свойства браузера, выбираете подключение, убираете настройки сети и устанавливаете галочку «Использовать прокс». В первом окошечке вы прописываете именно адрес. Повторюсь, каждый прокси — это конкретный IP-адрес. Прописываете его сюда. А в следующем окошке вы прописываете порт. Покупая прокси, вы получаете чаще всего вот такую вот строку. Конкретный IP и дальше через двоеточие, чаще всего, какой-то номер Порта. Что такое порт? Кто не знает и не вдавайтесь в подробности. Вам необходимо правильно только прописать эти циферки, полученные при покупке прокси в настройках, в моем случае Internet Explorer. Вот я взял и прописал слово. Что произойдет? Теперь ваш компьютер будет выходить в интернет именно через вот этот IP-адрес. То есть все программы, которые вы будете запускать, все ваши браузеры будут работать именно через вот этот вот адрес. Значит, такую операцию есть смысл делать, когда вы хотите, например, спрятать свой реальный IP по каким-то причинам. Но я чаще всего эту операцию выполняю, когда настраиваю виртуальную машину. О виртуальных машинах у меня есть несколько роликов на канале. Вкратце скажу. Виртуальная машина – это возможность из вашего мощного, например, компьютера сделать не Несколько компьютеров. То есть вы получаете именно отдельный работающий компьютер, но симулированный программно с помощью специальной программы, которая так и называется виртуальная машина. В зависимости от мощности вашего компьютера вы можете установить на свой компьютер две виртуальные машины, три и так далее. И получаете три, четыре или пять или более независимо работающих компьютеров. Но все эти компьютеры будут работать с одного IP. Но если вы в настройках Internet Explorer каждой виртуальной машины пропишите свой прокси, то есть пропишите разные IP-адреса, вы самитируете именно идеальный вариант, то есть как будто у вас есть несколько абсолютно независимых друг от друга компьютеров, каждый из которых работает со своего IP-адреса, то есть вы из своего компьютера прям очень красиво и быстро сделаете несколько абсолютно независимых компьютеров. Если вы прописываете прокси в настройках Mozilla, это очень специфический браузер, то вы получаете возможность выходить с адреса прокси только через Mozilla. То есть адрес всего вашего компьютера останется старым, каким и был, оригинальным. А вот только Mozilla будет выходить в интернет со своего адреса. Делается это тоже несложно. Опять же в настройках. Дополнительно. Сеть. Настроить. Опять же ставите Ручная настройка прокси, прописываете адрес прокси, прописываете порт. И если вы покупаете прокси, защищенные паролем, я рекомендую вот здесь поставить галочку «Не запрашивать повторно авторизацию». То есть при первом подключении прокси запросит логин и пароль, они также будут прописаны вот в этой строчке при покупке прокси то есть через двоеточие порт дальше пишут логин и пароль вводите логин и пароль если чекбокс запоминать у вас включен то при следующих запусках mozilla пароль спрашиваться не будет очень удобно вот, кстати первые прокси я покупал именно для mozilla то есть я создавал несколько профилей mozilla в каждой Мозиле, в каждом профиле прописывал свой прокси и каждый профиль у меня работал со своего и очень удобно если вы например одновременно работаете в нескольких аккаунтах одной социальной сети я тогда покупал это для Одноклассников. причем создается имитация именно очень чистой работы потому что вся история работы сохраняется в настройках в истории браузера конкретного профиля и создается впечатление как будто человек работает со своего IP и грамотно продвигается если он это умеет делать в социальных сетях сейчас Сейчас я прокси покупаю для того, чтобы использовать их в софте. Вчера я записывал ролик о программе QuickSender. Если вы обратили внимание то при авторизации в программе можно включить галочку «Использовать прокси», опять же прописать адрес и порт, через который работает данный прокси, и ввести данные по логину и паролю, если вы покупаете именно за пароленный логин. Ну и, конечно, прокси я использую в шаблонах Xenopost. Шаблоны работают в несколько потоков, каждый поток — это отдельный аккаунт, и каждый аккаунт работает со своего прокси, который берется шаблоном из списка, подключенных Прокси. Опять же, создается очень чистая имитация, как будто вы работаете с нескольких компьютерах, абсолютно независимых друг от друга, потому что каждый из них работает со своего IP, со своей историей и так далее. Вот для чего и с какой целью покупаются и используются прокси. Так в самом начале ролика я сказал, что прокси бывают качественные и некачественные. Какие же все-таки критерии влияют или на что вы должны знать, покупая прокси, на что нужно обратить внимание и где прокси можно взять или купить? Да, конечно, прокси можно получить на халяву, как это многие любят. Есть сайты, ну вот, например, сайт HideMe, о котором я уже много рассказывал. На этом сайте После того, как вы зарегистрируетесь, есть отдельная страничка а, «Прокси лист». Вот здесь есть даже «Прокси чекер». И на этой страничке вы можете взять адреса и порты для прокси. Причем взять их абсолютно бесплатно. Это так называемые а, публичные прокси. Вы их можете прописать в настройках, как я уже показывал. И в принципе с них можете работать В чем будет проблема? Чаще всего проблем будет очень много Потому что у этих прокси не очень хорошая скорость Через которую вы будете работать Причем вот скорость, видите, отдельный столбец прописан Нужны прокси, там где зелененькая да, маркировочка И чаще всего эти прокси лагают То есть то работают, то не работают Через какое-то время они у вас могут вообще полностью перестать работать Но это не самое неприятное — Самое неприятное в том, что этими прокси пользуетесь не только вы, то есть вот этот адрес используете не только вы, а используете еще колоссальное количество людей, потому что этот сайт очень популярен. И что происходит? Если вы пытаетесь с этого прокси, например, проявлять какую-то активность в социальной сети, а этим адресом пользуются тысячи людей — то этот адрес, скорее всего, уже прописан во все возможные и невозможные блэклисты. Поэтому любая, даже самая безобидная активность с этого адреса приводит к тому, что вас сразу же банят. Вот это лично для меня самая большая проблема, связанная с публичными прокси. Поэтому, если вы покупаете прокси именно для работы в социальных сетях, то вы должны добывать так называемые индивидуальные прокси, которыми пользуетесь только вы. То есть вот с этого адреса будете работать только вы. Ну, Возможно, еще кто-то, причем чаще всего продавец оговаривает, что, например, вы с этого адреса можете работать в социальной сети ВКонтакте, а другой человек, например, с этого адреса будет работать, например, на Ютубе. Можно покупать такие прокси, которыми пользуетесь, то есть такие адреса, которые используете только вы. Но все это оговаривается при покупке прокси скорость работы то есть чтобы у вас все хорошо быстренько открывалось, чтобы не было никаких тормозов какое количество людей пользуется этим адресом второй критерий и конечно цена вот три критерия по которым я оцениваю прокси я прокси покупал в разных местах то есть первые свои прокси я купил у людей на которых я вышел через дополнение в Mozilla, которое именно позволяло быстро и просто работать с прокси, переключаться между купленными прокси. Эти люди позиционировали себя как мега-разработчики больше 15 лет на рынке прокси. У них все было реально очень круто. Они работали, насколько я понял, с расчетом на буржу.нет, Сайты у них были все англоязычные. Вот после покупки я попал в личный кабинет, где даже была статистика загруженности прокси. То есть все было внешне очень круто. На практике оказалось очень плохо, потому что когда я начал пользоваться этими прокси, они очень лагали, практически ничего нормально с них не, от, не открывалось. И до момента покупки техподдержка мне отвечала на все мои письма. А после... Покупки, когда я написал, что вот прокси лагают, ничего не грузится, не, от, не открывается, техподдержка ответила мне таким продолжительным молчанием. Я покупал небольшое количество и, естественно, продолжать работу с этим сайтом я не стал. Все последнее время я покупал прокси на двух сайтах. Я покупал российские прокси, потому что я их покупал для контакта. Вот я покупал к этим российским прокси и российские аккаунты ВК. И создавалась нормальная видимость правильной работы в социальной сети. А прокси покупались по 100 рублей за один IP-адрес, то есть за один прокси. Эти прокси были практически индивидуальные, то есть Пользовался я и еще один человек, но это сразу оговаривалось при покупке. Прокси покупались на месяц, я поплачивал 30-дневный период. И после того, как он заканчивался, приходило письмо, и можно было либо купить новые, либо продлить купленные ранее Прокси. Сайты, на которых я покупал, я о них рассказывал. Если вы посмотрите на канале, ролики, посвященные Фейсбуку, тренингу Фейсбуку, Ролики, связанные с настройками профиля Mozilla. Я давал ссылки на эти на эти два сайта. Вот сейчас я покупаю прокси в другом месте. Объясняется это по одной простой причине. Покупаю сейчас вот на этом сайте прокси 10. Но во всяком случае, мне кажется, что это десятка. Сейчас для продвижения своего бизнеса в офлайне я сделал ну практически, если не все, то многое. Ну, из того, что запланировал, и сейчас опять возвращаюсь к активному продвижению его в интернете. Купил, наконец-то, Xenoposter, и мне сейчас требуется много прокси, то есть не 10 и не 20, потому что шаблон многопоточный, и можно работать ну, порядка с 50-60 аккаунтов без всяких вопросов. Ну и покупать 40 прокси по 100 рублей – Плюс еще покупать аккаунты в социальной сети. То есть себестоимость моей рекламы будет ну, возрастать. То есть эффективность не будет настолько высока, как я хочу. Поэтому я начал искать другие варианты покупки прокси. И вот вышел на этот сайт. Цены тут меня, мягко говоря, удивили. Удивили они следующим. Здесь можно купить прокси, которые работают по протоколу API6. Вот он, этот протокол. И цена прокси здесь, ну, практически работающий по этому протоколу, почти в 5 раз дешевле, чем я покупал. Меня, конечно, эти цены очень порадовали. Протокол API-6, это протокол, который появился уже достаточно давно, но еще не всеми сервисами поддерживается, но поддерживается... Контактом. Я покупаю прокси именно для того, чтобы работать шаблоном Xenoposter в ВКонтакте. У меня получится, что экономия будет минимум в 5 раз. Сразу хочу сказать, что я еще плотно не тестировал прокси с этого сайта. Поэтому я пока информирую вас, что вот есть такой сайт, где можно купить реально прокси очень недорого. Экономите очень много денег если вы покупаете хорошие объемы. Вот. Ссылку на этот сайт я, естественно, размещу в описании этого видео. Вот. И дам даже ссылочку на страничку человека, который имеет, насколько я понял, прямое отношение к этому сайту, потому что он мне его и порекомендовал. Но на самом сайте, если вы обратили внимание, очень такая активная техподдержка. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете задать им. И однозначно посмотреть и почитать информацию, которая есть на этом сайте, связанная с прокси. То есть, если вы никогда ну, раньше не пользовались прокси, выберите раздел «Вопросы» и посмотрите э, типичные вопросы, которые задают пользователи. Однозначно вы увидите какие-то и свои вопросы. То есть, что, как, для чего можно использовать. Ну и, естественно, если что-то непонятно, либо... Пишите под этим видео, либо сразу задавайте вопросы о техподдержке. По возвращению из города Сочи, который я сегодня уезжаю, однозначно запишу видео, но по результатам тестирования. Вот. И, естественно, покажу, как происходит процесс покупки прокси на этом сайте. Но здесь ничего сложного абсолютно нет, вариантов оплаты очень много. Но в любом случае покажу, как покупаются и расскажу лично свои впечатления об этом сайте. Меня сейчас пока очень впечатлили цены. То есть цены, конечно, отличные от других. Итак, друзья, большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. Если возникли вопросы, пишите, отвечу. Желаю всем счастья. С вами был Игорь Чернаусов.